Махом полавится, ничего себе. Паяем клему аккумулятора, заранее сделавший формочку из тонкой жести. И угольный электрод от простой старой батарейки 373. Исплавляем потихоньку нагревом клемму подкладывая свинец от рыболовного грузила. Внимание, внимание при пайке аккумулятора электродом возникает дуга, которая нежелательно при пайке. очень нагревается. Поэтому, чтобы однородность масса свинца была одинаковая, контакт был хороший, нужно перемешивать во время пайки. Ну вот, формочка заполнилась. И ждем остывания полного остывания клеммы. Очищаем от остатков свинца, который вылетел, и пластмасса или битум тут может быть. Я думаю, что клемма пропаялась. После чего аккуратненько снимем бандаж с жести. Должна получиться однородная красивая клемма. Ну, может быть, не очень красивая в начале. Но после этого мы обработаем ее напильником. И переведем тот вид, который нужен для клема аккумулятора автомобиля. Осталось дождаться полного остывания. Только после этого снимем хомут. Ну вот и все. На этом пайка закончена. Вот мы ставим клемму нашу пайную от аккумулятора к машине. Так, предварительно помазав ее какой-нибудь смазкой, ну можно ли толом или графитной, чтобы она не окислялась в процессе работы. Клюсовую тоже. Сливаем клему на аккумулятор. Клема сидит на месте. Затем Надеваем плюсовую клемму и затягиваем. И пытаемся завести нашу машину. Конечно, аккумулятор мог посесть после того, как паяли. Так мы починили проблему аккумулятора, все работает, все в порядке. На этом мы заканчиваем наше видео. Спасибо за внимание.